Олег Проценко генеральный директор компании ТОН. компания занимается производством и продажей теплотехники по Украине и по... в Европе. Первый раз сегодня проводили групповое собеседование позиции менеджера по продажам в Восточную Европу. Сам формат мне очень понравился, хочу отметить хорошую профессиональную работу Александра, очень доволен. Вообще, Во-первых, мы сэкономили кучу времени, чем проводили индивидуальные собеседования с каждым. Там у нас было сегодня шесть кандидатов, к сожалению, не все из-за погодных условий смогли приехать, было порядка 15. И мы уложились в три часа и позволили выбрать для себя одного из этих шести кандидатов, которому мы готовы предложить это место. Оценка была произведена как по профессиональным, личностным качествам, вообще в общим таким моральным, ценностным качеством, В принципе, сам формат собеседования я давно хотел провести еще год назад после посещения одного из тренингов нашей компании, но, к сожалению, не набралось достаточное кворум количества участников. Сегодня это наконец-то состоялось, поэтому я бы хотел в будущем собеседование в таком формате у себя в компании проводить. Поэтому, Александр, большое спасибо.